Привет, друзья! Сегодня речь пойдет об одной очень полезной базовой настройке, без которой невозможно представить качественный файл машинной вышивки. О предварительной прострочке или на стиле. В программе Бернина эта функция носит название «Нижний слой». Нижний слой всегда вышивается первым и выполняет несколько основных функций. Он соединяет стабилизатор и материал, на котором выполняется вышивка, укрепляет ткань, предотвращая стягивание, соединяет отрезки ткани при выполнении вышивки в технике аппликация, придает дополнительный объем элементам вышивки, предотвращает проваливание стежков в структуру ткани и используется в качестве декоративного элемента при неплотной заливке. Нижний слой применяется к первым пяти видам покрывающих стежков на панели заполнения и контурным покрывающим стежкам сатин и объемный сатин. Для объектов, к которым применяется сатиновая контурная заливка, доступны 5 типов укрепления. Строчка по краю, строчка по центру, шаг, зигзаг, двойной зигзаг. А для объектов с заливкой заполнения доступны 3 типа укрепления. Строчка по краю, шаг, зигзаг. Исключением является инструмент «Блок». Для него с любым типом заливки доступны все 5 типов укрепления. Применение нижнего слоя зависит от трех основных параметров. Это форма и размер объекта, тип и плотность покрывающего стежка, а также вид материала. Для того, чтобы назначить нижний слой объекту или объектам, необходимо выделить их и кликнуть правой клавишей мыши. В выпадающем меню зайти в «Свойства объекта». В окне «Свойств» перейти в «Эффекты» и открыть вкладку «Нижний слой». Либо выделить объект или объекты, навести курсор мыши на иконку «Нижний слой» и кликнуть правой клавишей мыши. Для каждого из выбранных объектов вы можете установить один или два нижних слоя одновременно, в зависимости от поставленных задач. В программе Бернина есть возможность автоматической установки назначения новому объекту эффекта нижний слой. Для этого достаточно активируйте иконку Нижний слой и каждому новому объекту будет назначен тип укрепления. Использовать эту функцию имеет смысл после предварительного назначения конкретному инструменту соответствующего типа укрепления с сохранением внесенных изменений в шаблон. Пример. Выберите инструмент «Блок». Наведите курсор мыши на иконку «Нижний слой» и нажмите правую клавишу мыши. Установите желаемый тип укрепления. Нажмите «Сохранить в шаблоне остальные объекты». Теперь каждый новый объект, созданный этим инструментом, будет иметь установленный вами нижний слой. В любой момент вы можете переназначить параметры нижнего слоя или, если запутались, сбросить настройки, зайдя в меню «Пуск», «Бернина», «Реверт». Программа вернется к заводским настройкам. Автоматическое назначение нижнего слоя объектом также происходит, если вы открываете новый документ на основе шаблона с использованием ткани. Файл «Создать по шаблону». Вот здесь уже ничего настраивать не надо. Вы просто создаете объект, и программа назначает количество слоев и присваивает нужный тип укрепления, исходя из вложенных в нее данных. Все это здорово, но в вашу задачу входит научиться самостоятельно назначать тот или иной тип укрепления объектом, поскольку автоматизация вещь полезная, но она не всегда в курсе, что вы планируете, где и на чем располагается объект, какой у вас трикотаж и что за махровую ткань вы выбрали. Для этого нужно усвоить несколько простых правил и на время обучения четко их придерживаться, а затем с появлением опыта научиться их грамотно нарушать. В этом уроке я озвучу базовые рекомендации по применению нижнего слоя. Также вы сможете найти рекомендации производителя программы на странице 90 англоязычного руководства пользователя. А в русской инструкции, а она скоро появится, вы сможете найти это на странице 109-108 в разделе «Работа с тканями». Со временем вы научитесь самостоятельно определять, какой тип укрепления нужно применить к тому или иному объекту, в зависимости от поставленных задач. Создавая сатиновые валики с одинаковой шириной, применяйте к ним тип укрепления строчка по центру и зигзаг. Строчка по центру укрепит ткань и определит положение будущего валика. Зигзаг еще больше стабилизирует ткань и добавит немного плотности к покрывающим стежкам. Данный тип прострочки подходит практически для всех типов ткани. Если валик тонкий и лежит на другом объекте, используйте строчку по краю и зигзаг. Строчка по краю предотвратит проваливание стежков в структуру уже имеющейся вышивки, а предварительная прострочка зигзаг поможет лучше скрыть предыдущие стежки. Установите двойной зигзаг, если вы хотите придать сатиновому валику дополнительный объем. Создавая объекты сложной формы геометрические объекты размером больше, чем 2х2, применяйте тип укрепления шаг. Если объект маленький или жить на другом вышитом объекте, то к типу укрепления шаг обязательно добавьте строчку по краю и постарайтесь сделать так, чтобы направление стежковой заливки и, соответственно, нижнего слоя не совпадали с направлением стежков нижнего объекта, иначе стежки провалятся в его структуру. Тип укрепления зигзаг в объектах заполнения используйте в том случае, если объект узкий и больше похож на сатиновый валик. И немного о настройках типов укрепления. Длина стежка, думаю, ни у кого вопросов не вызывает. Интервал – это плотность. Отступ от края – это расстояние между краем покрывающего стежка и нижним слоем. Отступ от края условно настраиваемый. Параметр. Вы можете выбрать один из трех вариантов. Маленький отступ, побольше и самый большой. Что до меня, то я почти никогда не вмешиваюсь в эти настройки. И это не мешает мне создавать, ну... Достаточно качественные файлы вышивки. Говорю почти никогда, потому что никогда не говори никогда. Если вы видите, что предварительная прострочка плохо себя ведет на ткани, попробуйте сперва сменить тип укрепления, затем разобраться с применением стабилизаторов, запяливанием, а уже затем меняйте настройки. Ну вот, пожалуй, все о нижнем слое в программе Бернина. Учитесь применять нижний слой вручную. Всем хорошего дня!